Друг, друг, привет. Вот ты сейчас что делаешь? Ты смотришь этот видеоролик. А смотришь ты его почему? Потому что ты попал к нам на канал. А попал ты к нам на канал почему? Потому что тебе нравится Лазертак. Ну или ты следишь за нами, ты наш конкурент и ищешь какие-то инсайты. В любом случае, ты смотришь это видео. И в этом ролике я расскажу тебе о том, как мы в своем бизнесе используем видеоконтент и как ты в своей Лазертак арене, в своей жизни, в своем, не знаю, в своем любом другом бизнесе можешь использовать инструменты видеомаркетинга. А рассказывать тебе о видеомаркетинге буду не только я, я расскажу только маленькую часть со стороны заказчика. А основную историю расскажет тебе настоящий профессионал своего дела, человек, смонтировавший, отснявший миллиарды часов видеоконтента, Никитос, который сейчас находится по ту сторону камеры. Никитос, иди сюда, давай я камеру подержу. Давай-давай. Так, так. Вот как-то вот так вот мы будем снимать. Давай ну, сейчас вместе, применим, вместе, применим, давай применим силу. Давай. И вот камера у нас зависла, а мы оба в кадре. Продолжаем снимать. Да. да. Интересно. Прекрасно. А пиздички пишет? А я надеюсь. У тебя принято в, на канале здороваться, там, здравствуйте, Петр? Нет, так, так у нас на канале не принято, Ладно. мы давно знакомы и не будем разглагольствовать. Видеоконтент. Видеоконтент – это тренд, это важный инструмент, его все пытаются использовать, не все делают это грамотно и правильно, а ты в этом большой мастер, и мне хотелось бы, чтобы мы с тобой обсудили сегодня в этом ролике то, как можно ну, с маленькими бюджетами снимать видеоролики, с большими бюджетами снимать видеоролики. На что надо? Обращать особое внимание э, при съемке любого видеоконтента. Будь то, я не знаю, stories в Инстаграм. Ролик в ТикТок или полномасштабный рекламный ролик на вот такую колонну, на которой была наша реклама как-то раз. Знаешь ли ты, какое место сейчас занимает видео маркетинг в современной э, современности? Я могу сказать так, что э... Почти все бренды, особенно с которыми я общаюсь, которые хотят заказать видео, хотят, чтобы видеомаркетинг был чуть ли не на первом месте. Просто потому что слышат отовсюду, что это работает, это нужно делать, это куча площадок появляется. Тот же TikTok, о котором мы с тобой чуть ранее говорили, не появился бы, если бы это не было бы трендом. Вот. Но когда сталкиваются с этим тет-а-тет -а -тет, напрямую, по. Появляется ну, столько вопросов, э -э, начиная от того, а что снимать, и заканчивая, а как снимать. То есть я сам или же нанять оператора, а сколько он будет стоить, а если он мне снимет лажа, а если он пропадет, потому что мне барин друг рассказывает, что они пропадают, а если он снимет не, там, не то, или ожидание будет не такое, как реальность. То есть, грубо говоря, за последние 10 лет все уходят в видеомаркетинг, не все уходят туда правильно, и, собственно, крупный бизнес там уже давным-давно, Маль, мел, маленький средний бизнес стремится туда семимильными шагами. Вот Маленький средний бизнес последние года три, туда стремится четыре-три, а большой бизнес всегда, мне кажется, там был. Вот сколько, сколько я помню, сколько смотрел роликов рекламных, которые находили там за 88-й год или еще за откуда-то, большие бренды всегда там были, всегда понимая вот эту возможность показать свою продукцию, услуги на очень большую широкую аудиторию. Вот как раз ты подвел к хорошему вопросу, то есть, по-твоему, коротко, там, в три предложения принципиальное отличие видеоконтента от любого другого, будь то картинка, текст, что-то еще, в чем основные плюсы видео? Эмоции первое, поскольку в видео, если оно правильно сделано, демонстрируется эмоции, которая получается при использовании продукта или услуги, чего нету фото, допустим, потому что там можно можно вот такое лицо поставить вот и чай, ну, сейчас чаще всего подумают что это стоковый кадр который был сделан специально для вот такой вот продажи эмоций В видео вот мы говорим этот этот считывается мой так называемый мой tone of voice. это как как я преподношу информацию твой как ты преподносишь информацию Вовлечение, я бы так сказал, потому что банально вот как ты сейчас начал ролик сказать Пойдем, пойдем со мной, покажу, покажу, и пойти туда повести. То есть это чуть больше такой интерактив с э, зрителем, нежели э, ну, фотография, которая будет приглашаю, и просто будет текст описания, что вы там увидите. Вот, а так я могу, пойдем покажу и показать, что вы там увидите. То есть вовлеченность намного сильнее, насыщенность так бы я То есть насыщенность, вытекающей из второго, насыщенность того, что можно в одном посте о чем можно поговорить. Потому что вот мы, допустим, стоим сейчас здесь. Мы, ну, если будем писать текст, мы можем описать только то, что мы видим на кадре. А если мы вот стоим, мы можем попросить, допустим, нашу magic-камеру. Вот я сейчас это... Вот так вот, допустим, повернуться, на меня, на меня повернуться, я могу рассказать, что мы в красивой локации находимся. Вот там вот э, колонна, где мы делали видео, да. Там вот у нас Италия. Он посмотри тоже на Италию, чтобы ты -то тоже был вовлечен, как говорится. Там Италия, да. То есть мы можем как бы насытить. Э, при... YouTube канал. Для YouTube канала. Да. Спасибо. Вот, вот, вот демонстрация. Вот она, то, вовлеченная. Понял. Эмоции. Вовлеченность да, и, и насыщенность. насыщенность. Зачастую, судя по тому, как я вот вижу это со стороны, контент может заходить не только суперкачественный, но и среднего и даже плохого качества. Очень важно содержание. Что важнее, содержание или технологическое совершенство видеоролика? Содержание. Для YouTube мы делаем видео, там она назначена содержание. Просто потому что... 2-3 года назад и 4 года, когда бренды вышли, на, начали выходить, когда стали доступны все камеры, телефоны стали снимать отлично для многих целей, то контента и содержание ну, контента стало столько, как бы никто не говорил, что там YouTube до сих пор в России не, не конкурентная зона, конкурентная. Просто она конкурентная не на том уровне качества, которое хотелось бы. А так как этого низкокачественного уровня много, то зритель, который ищет информацию, он, э, ну, понимает просто, что и там, и там, и там, и там, и там есть информация там о том, что мне интересно, да, и уже ему сложнее донести качественную картинку, про которую ты говоришь. Почему ТикТок так популярен? Там, в принципе, нету бла-бла и качества какого-то такого, значит, петлички или что-то. Там есть содержание, то есть какая-то пародия, какой-то э, смешнявка, звезда, которая себя там в какой-то необычной позе делает. Качественный, но бессодержательный ролик проигрывает содержательному некачественному, но если, например, по содержанию они одинаковые, то однозначно качественный ролик будет превалировать. Да. Есть статистика, что на 32% процента просто увеличивается просматривать видео до конца, если качественная картинка. Просто и, тоже, да. глаза приятно наблюдать. Мы видим все-таки ну, в нашей жизни качественной картинки. А когда некачественная картинка, это имеется там шум, пересветы или что-то еще. То есть это сразу такой диссонанс, типа, что я смотрю, Слож сложно мозгу воспринять. Перед съемкой ставили не 30 кадров в секунду, а 25 кадров в секунду, потому что 30 кадров в секунду наш глаз не видит. Наш глаз видит 25 кадров в секунду, вот. кадров в секунду. А, наоборот, они добавляются, и для глаза, для мозга это уже какая-то нереальная картинка. То есть, чем больше кадров в секунду, тем вот это медленнее вот такие вот можно сделать красиво, чтобы не было вот так вот. А вот, вот так вот было. Вот. И чем больше кадров, тем легче это сделать. Но чем больше кадров тем сложнее мозгу воспринимать, насколько это, это реально нереально. Мы все равно будем оценивать на 25 все сложно. Это прям наука. Да, да. Ну, можно из таких фактов еще привести, что вот почему закончилась гонка экранов. Apple выиграла ее со своими 5,5К разрешением. Потому что глаз, в принципе, человека рассчитан на 2,5 тысячи, И все, что выше этого разрешения, 8000 на мониторе или 5000 вообще не различишь. Это, это важно, Это важно на больших экранов. Вот если будем показывать, mm -hmm. ну, тоже колонии. Чем выше разрешение, тем там будет четче. Вот. Но на экраны монитора, особенно на телефоне, вообще нет. То есть больше двух с половиной человеческий глаз не воспринимает? Не видит он просто. То есть, если мне нужен ролик, который будут смотреть в Инстаграме, Где его достаточно снимать в Full HD. Прекрасно. Full HD. Прекрасно. Full HD. Прекрасно. Это хороший кейс. занесем его в список наших инсайтов этого ролика со стороны о чем можно снимать э, людям у которых есть так бизнес прежде всего лайфхак посмотрите наш канал чуть ниже есть несколько роликов они будут по ссылочкам в описании про лазерленды твои что мы уже снимали про них вот там в принципе такой мануал потому что можно но вот если оценивать допустим сейчас вот мы зашли вот мы вот не снимали ничего ничего не знаем вот прежде всего вовлекающе прежде всего я вижу э, яркие, фотогеничные э, vr -ки аэрохокей, бандерную зону, рассказ об аттракционах, какие есть, как играть. Это почему можно разделить в общем, в общем ролике, допустим, на сайт или в какое-то промо записать, что есть, какое насыщение твоего как говорят, твоего лазертага. А еще записать дальше мануалы, как играть. То есть, вот есть сколько там, 6 10 десять игр, я вижу, да. Про каждую можно записать. Вот такая у нас есть игра, вот так немножко играть, вот так она играется. И прям показать запись из VR. Ошибка, которую делают многие малые бизнесы, делая видео, это то, что непонимание, что любое слово, которое дается в видео, оно продает, неважно, неважно в каком, с какой отложенный у него будет да, спрос, неважно, когда купит, другими словами. У нет такого разделения, как продающий ролик и не продающий. Все, все без исключения, все, все ролики, ролики продаются. продаются. То есть даже Продающие. инструктаж по режиму игры. Он, он прод... тоже продает. Он, он продает. продает режим игры. Он продает режим игры. Uh -huh. Это первое. Второе, он продает наполненность, скажем так, твоего бренда другим бизнесменам или другим брендам конкурентов. Uh -huh. То есть они смотрят ого упакованы, значит, они будут тоже себе делать подобное. Соответственно, что будет происходить, ну, я, я понимаю, будет улучшаться твоя сфера. То есть будет uh -huh. подниматься уровень всех, в принципе, других лазертагов, по которым понравится твой. То есть ты продал, uh -huh. ты продал экспертность, ты продал подход, упаковку. Давай подытожим. Значит, давай сделаем такой. Дорожную карту того, да, да чек-лист, как снимать, э, как придумывать. Как придумывать и создавать. Нет, не как, не как придумывать, как подойти к созданию. Да? Шаг номер один. Продукт или услуга. Так, определили продукт. Да. Цель. Да. цель. Цель. С какой целью? С какой целью нужен ролик. А, для чего да, нужен для этот ролик? ролик? Имея цель, мы можем определить... Целевую аудиторию. Аудиторию. Да, Хорошо. которая будет смотреть а -а -а. этот ролик. Для кого, как, да, Супер. да, да. да Супер. возраст и так далее. Супер. Определили... Целевую аудиторию. Целевую аудиторию. Дальше. дальше. Площадка размещения. А. Куда? Телевизор – это одна история, а интернет – это другая история. Соцсети – это одна история, тебе на сайт – это другая история. Что дальше? Сроки и бюджет. Потому что нужно сразу понимать, что если снимаешь не сам, и срок горящий, завтра mm -hmm. нужно видео, то любой продакшн, с которым будешь работать, запросит тебя X2, допустим. Все. Вот шесть шагов, как вам э собственно, подходить к созданию, к придумыванию, ну, в общем, к видеоконтенту. <laughs> да. Какие есть подходы к созданию видеоконтента? Снимать самостоятельно, оператор, продакшн, киностудия, отдавать заказ на Мосфильм И какие у каждого есть плюсы и минусы? Ну, ты, в принципе, их назвал, все я сам перечислен, но я бы просто их обобщил сам, не сам. Когда я общаюсь с людьми, которые хотят, допустим, хотели сами снимать, они говорят вот те, теми словами, которые были, собственно, минусами, про которые ты мне тоже спросил когда говорили, да, мы хотели сами снимать, но у них может быть два подхода. Либо они поняли, что это вообще ну, не их, и лучше отдать на дачный аутсорс, либо спросить у профессионалов вот эти вопросы, им ответят, и они потом будут сами снимать. Основной вопрос, а как, насколько часто нужно снимать и какой есть бюджет. Вот. То есть если часто нужно снимать, э, и тема такая, ну, допустим, узкая очень, то можно снимать самостоятельно, сделав имитацию студию себя в офисе или в квартире. Если э, нужно не часто... Вот, то не часто что можно в принципе, заработав вновь деньги, выделить еще денег на вот эту нечастую съемку. Поэтому тут, тут наверное, лучше не самостоятельно, и не замахиваться на какие-то вершины, типа кино, Мосфильма, а нанять оператора монтажера два в одном, который и снимет и смонтирует этот ролик. А в чем принципиальное отличие? И вот тоже плюсы и минусы вот человек-монтажер или вот полноценный продакшн? Продакшн, как правило, дороже. Ну, Видно же, есть какие-то плюсы. Продакшн дает больше защиты твоей же. То есть чаще всего работать с продакшном, работается по договору, по документам. И в документах прописаны санкции за пропадание, за, ну, за незданный материал, за косяк, материал, за просроченные сроки. Ну, то есть это описано. Так как у нас, допустим, если там транш разделен на три части, и третья часть платится по сдаче, сдаче финального результата, если он не устраивает и нельзя внести правки, которые, ну, ну, или какой-то прям косяк допущен, допущен, то человек вообще не платит деньги. Но вот это его страховка. А с фрилансерами тут раз на раз. То есть попадется очень ответственный, который заинтересован работать долго, зарабатывать на тем самым себе и давать пользу бизнесу. А есть, которые заработали там как раунды да, правок, там я две правки внесу, дальше доплата, доплата там, чуть ли не как, как стоимость его. И все, с ним теряет желание работать, и, и, а если просить его давай внеси и не платить ему, он просто пропадет, и он ничем не обязан. Типа. Ну, то есть тут как всегда, да, когда ты берешь продакшн, ты переплачиваешь за уменьшение риска. Грубо говоря, да. да, по качеству далеко не всегда продакшены могут сделать лучше, чем человек-оркестр. К сожалению, да. Если продакшн не самый, скажем так, дорогой, то э, или у него не, ну, мало кейсов из э, того, того формата, который тебе нужен то, да, тут не факт, что он сделал лучше, чем оператор-монтажер. Даже, возможно, в, в, в каких случаях и хуже, потому что оператор-монтажер заинтересован, может быть, в большем чеке, потому что он, лично кидал еще, помимо того, что с снимет, он еще смонтирует, там еще и цветокоррекцию сделает, еще с звуком поработает, ну, короче, будет полным оркестром. А у продакшн, ну, знаешь, вялой ногой так. Ну, у нас вот человек, вот человек, вот человек, там накосячил, там накосячил. Ну, как бы мы же ну, все равно новые найдем, мы же продакшн, как бы у нас как бы, вот этот... Мнимая есть защита. Да. по-русски? Ну, да. да. Видео своими силами, относительно лазертага. И несколько каких-то советов, инсайтов, хитростей. Как можно снимать, на что лучше снимать. Как снимать арены. Ты знаешь освещенность там. Можно ли это сделать нормально своими силами? Или без там, особой техники нельзя? Важно начать. Вот это самое сложное. Начать. Ну, вот. Начать снимать и просто дальше смотреть результат. Понимать, где было плохо. Да, увидел картинку темный на арене, темно. В следующий раз возьму, включу свет, к примеру, потолочный. Снял, в следующий раз потолочным светом, посмотрел, ну потерялся антураж. Не он, вот, потерял, блин, надо, значит, надо искать новое сочетание. Новое сочетание, то есть не останавливаться. Начать и не останавливаться. Вот, это первое. А второе относительно лайфхаков и того, что снимать. Я тут скажу так: я дам такой тоже чек-лист, как, как точно снять пять этапов съемки. Это камера, свет, звук, стабилизация, сценарий и же с ним. Вот. И пока одно, одно из звеньев не готово, ко второму не переходи. Чтобы была съемка точно, нужна камера. Свет, звук, не неважно, если нет камеры. Камера первое самое звено. Периферии, карты памяти, там, батарейки. Как то все это собрано, заряжено, все мы убедились, все, съемка точно состоится. Дальше звук, поскольку это следующее. По мне, по крайней мере, следующая ступень, которая важна. Часто люди э, не смотрят картинку, особенно с телефонов, они занимаются своими делами и с просто фоном слушают то, о чем говорят, особенно если контент, как мы сейчас с тобой статично сидим. Смотреть не обязательно, но можно слушать, потому что информация важна, вот. то звук важен. Тут может быть несколько вариантов. Это писать просто вот так на телефон, как есть, на гарнитуру, но только проводную. Не беспроводную. Беспроводная плохо передает звук в диктофоны. А проводная, с которой вот здесь болтается гарнитурка, она хорошо передает. Ну, достаточно хорошо передает для бытового уровня. Вот. Либо же купить петличку 100 рублей на Алиэкспресс и у тебя петличка. Ссылку. Ссылка. Поделишься ссылочкой. Поделюсь ссылочкой, да. Свет э, по, -по, -по, -за по важности. Просто говорить об этом уже много. Вот, но сам, просто большой скажу: не снимать при солнечном свете с прямыми солнечными лучами. Это ну, конец картинки. Ну, вот. Самый лучший софтбокс это тучи. Ну, вот, если на улице паспортная, это идеальная погода для съемки. Ну, вот, поэтому Неожиданно. любым способом рассеивать свет. Вот, это вот я снова что скажу. А дальше там а, а, фонарик iPhone, вот так себя подсвечиваться близко снимать, или вот эти популярные лайт-ринги, которые везде в торговле продаются, это уже на, на, на кошелек. Вот, при верхнем свете можно снимать, но только если не прям под ним, потому что прям под ним появятся тени. Чуть-чуть поодаль от него, то есть вот он светит вниз, вот сюда отойти от него, и тогда он покрасательный будет хотя бы, ну, не зацеплять бровную дугу, и не будет тень бросать сюда, он будет просто... Да. книжку надо написать. Чуть-чуть рассеивать. Вот. Про это все. Предпоследний пункт стабилизация. У нас просто в руках есть микротряска. И даже профессиональный оператор ее не могут ничем компенсировать. Это природа наша. Вот, и даже снимая себя вот так, вот будет трясись телефон, камера и так далее. То есть нужна какая-то стабилизация. Именно поэтому в полупрофессиональных камерах, в телефонах, в айфонах, не в Samsung, кстати, в айфонах. Это вот почему-то такая вещь. Встроена в стабилизацию камеры. Самый простой банальный пример, если вы снимаете для телефона с телефона. У меня не влезает просто телефон, вот так вот поставить, вот. Поставить его вот так, все, стабилизирована картинка. Я могу вот так сидеть и договорить, у меня будет стоять телефон и не будет микротряски. Если камера есть, но эти уже в стакан не вставится, книжки поставить на уровне глаз. Mm -hmm. Просто брать, ну, брать за основу, что снимать на, на, на уровне глаз. И, все. и последний сценарий, и же с ним. И же с ним это я имею в виду уже локация, где снимать, когда снимать, сколько надо времени выделять, с кем. Ну, то есть и же с ним. Вот. А сценарий я всех, кому говорил всегда, призываю не писать дословно, а писать тезисно. Mm -hmm. То есть, ну, на примере лазертага, мы понимаем, у нас есть центр, есть в центре в Вегасе. Нужно рассказать о том, что есть арена, столько-то квадратов и так далее. Понимаем, рассказать об арене. Угу. Дальше пошло ответвление. Арена. Это э, режимы игры, это оборудование, это площадь, это возможности, там, какие то антураж, спрятаться или что-то еще такое такое, такое то Сколько человек может играть на арене сразу, на, как построена, там, допустим, логистика, что можно турниры устраивать. Ну, то есть рассказать об этом. Декомпозиция. Доходим до низу, там, количество людей, которые можно играть. И все. Понимаем, А ага, сейчас мне нужно сказать про количество людей, которые нужно играть. Э, у нас может играть там 20 человек. 20 человек, это означает, что команда делится 10 на 10 и получает динамичная игра. И пошел дальше по пунктам, которые только что расписал. То есть такой скелет, план, да, по да, которому да, да, делается. И не заморачиваться относительно «Ой, не получилось, перезапишу». Все вот эти вот «Не получилось, перезапишу» еще раз, еще раз, еще раз, убьют желание просто вообще записывать. Как я говорил чуть ранее, просто записал, на потом готовый материал посмотрел, зафиксировал для себя ошибки и их в новом ролике уже исключил. Не в этом. Ну это прям целая наука. Этому где-то можно научиться. Вообще всему вот этой вот организации съемки, вот эти вот твои шесть шагов. То есть как-то описанное подхода научиться это исключительно у меня. И я, в принципе, этому учу. У меня у продакшн у моего есть курс, где мы учим именно предпринимателей, бизнесменов, которые не готовы тратить бешеные деньги и которые хотят понять, нужно ли это им самостоятельно или не самостоятельно. И вообще нужно ли записывать видео э, в своем курсе. Там я как раз рассказываю подробно уже, не как мы это быстро обсудили, а подробно про лайфхаки, э, про подходы, вот эти, демонстрации, как это работает. С домашними заданиями. онлайн курс, онлайн -курс С домашним заданиями. Мне нужна лежит... ссылка и промокод. Я проверяю, конечно. И для моих подписчиков. Для Со скидкой. Твои... Для... Давай, для твоих подписчиков будет GoLazerTag the best промокод. Хотите снимать классные ролики, учитесь у Никиты, как это делать. Так, собственно, давайте перейдем к самому важному. Расскажи, пожалуйста, как правильно снимать на Лазертаг аренах, чтобы картинка была хорошей, качественной, красивой. Какие-то основные фишки, которые нужно учесть при таких съемках. Но прежде всего это нужно учитывать, что здесь темно и неоновое освещение. То есть Чаще всего на аренах это неоновое освещение, и поэтому если использовать, допустим, видеосвет большой, как мы сейчас снимаем, если посмотреть на стену, где есть неон, но мы туда светим, неон пропадает. Mm -hmm. ну вот поэтому это работа со светом. Решений есть несколько. Это снимать на телефон который у телефона просто принцип такой, что он максимально пытается собрать вот все аспекты, которые я говорил ранее, в себя вот в маленькую матрицу, в универсальный такой формат. То есть я не буду технически грузить, как это работает. Он просто как факт, он собирает все сам. Поэтому чаще всего картинка с телефона выглядит очень хорошей и все в фокусе, допустим, да, все четко видно, потому что ну нету возможности играться с этим для того, чтобы максимальному количеству людей он подходил вот эта камера. А если на полу-профессиональной камеры, то смотреть, насколько она светосильна, насколько оптика светосильна. Mm. F1-2 – это как раз вот возможность силы Чем меньше число, тем больше света может пропускать себя объектив, mm -hmm. тем лучше снимать ну, такой арене. объектив на арене. Да. Вот, но если снимать, допустим, вот мы выключим свет и будем снимать с тобой, тебя будем снимать вообще без света, mm -hmm. то ты станешь частью арены, то есть тебя лица не будет винта ты будешь отделен, грубо говоря. А, для того, чтобы человека снимать на арене, да, вот не формата игры, как а просто человека, то лучше использовать все-таки какой-то дополнительный свет, и это чуть посильнее, чем фонарик айфона. Вот. Можно использовать какой-нибудь фонарь, тот же строительный, как лайфхак, да? но его рассеивать. Он очень жесткий свет, он не направлен на видео. Какой-то рассеянный, светодиодный свет. И да, или же, или же, как на курсе я давал лайфхак, можно взять пищевую пленку, обтянуть ей этот свет, и все, и вот оно рассеивание. Ну, yeah, well, no. очень просто и со вкусом yeah. Значит, еще раз, то есть, грубо говоря, если мы хотим снимать игру, то это телефон А как насчет экшн-камер, как они справляются? Не очень It's хорошо, не очень пока хорошо. Не, не видел ни одной экшн-камеры, которая в темноте справилась бы хорошо То есть, не Go Pro, будут, ни GoPro, ни Sony, ничего пока на аренах нет То есть, лучше всего это какой-то из э, топовых, наверное, смартфонов yeah. И смотреть вот это вот число F yeah. Все модели последнего поколения, все очень хорошие фотосилы у многих есть сейчас режим 0.5, то есть такой очень широкий угол, нормальный угол и сфокусированный угол. Он же его можно во время съемки менять, поэтому это еще, возможно, вот уже какая-то попытка обыграть профессиональные камеры, сыграть на камеру. Здорово! Спасибо большое тебе за контент. Я пошел обратно за камеру? Ты пошел обратно за камеру, Давай. да. Все, молодец. Все. Пишите, пожалуйста, в комментариях ваше впечатление об этом ролике. Какие вопросы остались к Никите. Может быть, вам есть что у него спросить. Советуйте. Может быть, у вас есть какой-то опыт съемок. Например, очень интересно послушать, как снимаются ролики во внеаренном лазертаге. Как там справляются экшен камеры когда игра идет в лесу, в принципе, в хорошем освещении. Не забывайте подписываться на канал, нажимать колокольчик и записываться к курсу на Никите. На Никите. Ну, Никите я сказал, да? да? Ну, в общем, я уже много тут говорю и слушаю, поэтому go LazyTag!